Всем привет, с вами Александр. Покажу вам дикий пляж, самый дикий пляж практически. Находится между Балтийским и Интарным. Нахожусь в районе полигона Балтийского флота. Здесь кто-то сделал ступеньки прямо в грунте. Наверняка никого не будет. Сейчас раннее утро. Вот такой белый песочек у нас шикарный. Только чайки. В этих местах очень сильное течение отбойные течение в ту бухту загоняет много воды потом ветер меняется и здесь вдоль этого берега образуется течение очень сильное там витланд находится там таблички о том что купание запрещено но никто конечно на это не обращает внимания. И висит табличка, сколько человек утонуло, сколько человек несло течение, сколько утонуло, не буду озвучивать цифры, просто будьте осторожны. Видите, какой изрезанный берег? Он неровный, а он с такими как бы бухтечками маленькими. То есть здесь вот, сюда в море идет мель, раз с этой стороны, и вот тут вот тоже мель идет между ними здесь глубина, Между здесь тоже образуется течение, видите, парашки идут, там мель, а здесь парашек мало, и глубина. Вода сюда загоняется, и потом здесь выходит она в море, Здесь можно унести. Опасно, здесь вот берега идешь, раз глубина, раз миль. А там дальше еще может быть коса, нанесенная штормом. Ее не видно, но бывает красный, Глубина сначала идет, а потом там идет белка дальше. Так что эти места очень опасные. Не нужно быть самоуверенным и самым умным, что с тобой ничего не случится. Один раз зашел, ничего нет, второй раз зашел, а потом унесло. Почитайте, сколько случаев таких происходит у нас в интернете, об этом много пишут. Недавно был шторм, видите, вынесло много всякой тины, всякого мусора. Обычно пляжи здесь чистенькие. Но сейчас погода испортилась, уже неделю такая погода. Не очень, мягко сказать, на улице градусов 16-17. Это, конечно, совершенно не погода для того, чтобы загорать на море. Да еще и ветерок. Всем пока, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, вам это не трудно, а мне приятно. С вами был Александр.